Всем привет, ребят! Во-первых, я купил графический планшет, да-да, не удивляйтесь, вы все просили, типа, так будет лучше, но я пока его очень с трудом освоил, поэтому пока мышки, но я тренируюсь, я тренируюсь с этим дерьмом. Вот, а во-вторых, комментарии на этом канале делятся на два типа, это очень, на самом деле, показательные типы мышления, а вот такие комментарии, то есть этот человек ничего не пробует, ничего не думает, но засирает, то есть такой, как бы, ну вот, такой диванный критик, диванный критик и комментарии, когда люди начали что-то делать. Людей, которые начали что-то делать, намного меньше. То есть, вот реально, я думаю, что э, на, ну, на роликах на этом канале в среднем сейчас 8000 просмотров на каждом. И реально, то есть, вот таких людей мало. То есть, вот таких может быть там на 100 человек один. Вот. То есть, вот это, это люди, которые будут добиваться успеха. Это люди, которые ну, пишут говноролик. Так вот, что я хотел сказать по поводу мотивации, по поводу людей. Давайте коротко, мощно, чтобы сразу могли вот послушать и пойти пойти уж делом заняться, а не сидеть и не втыкать в монитор. Итак, допустим, допустим, у нас стоит какая-то цель. Я не знаю, давайте поставим какую-то цель. А пусть это будет какая-то реальная цель. Для многих из вас 50 тысяч из интернета в месяц. 50 тысяч рублей. Для меня эта цель неинтересная, я это могу за два дня сделать. А за хороший день за один. Вот, 50 тысяч из интернета в месяц. Да? 50 тысяч рублей из интернета в месяц. То есть только интернет-доходы, неважно с чего, YouTube, Твич, партнерские программы, сайты, что угодно, 50 тысяч, вот она ваша цель, да? А суть в том, что мы с вами находимся на таком своеобразном эскалаторе сейчас, на самом деле на экскалаторе. Но у этого экскалатора есть один маленький минус. Мне нравится пример с экскалатором, но можно сказать гора. И вверху этой горы 50 тысяч, вот они лежат и нас ждут. Но есть маленькая проблема. Если вы были в магазинах, то есть, ну, или там в метро, то есть эскалаторы, которые идут вверх. А есть эскалаторы, которые идут вниз. И, к сожалению, ситуация такая, что мы находимся на эскалаторе, который идет вниз. Но мы пытаемся идти вверх. То есть вот на этот эскалатор 50 тысяч рублей э, цель, куда мы должны прийти. Правда, этот эскалатор не заканчивается на 50 тысяч рублей. Давайте мы дорисуем, что там и дальше есть какие-то таргеты, но пока что 50 тысяч. И чтобы забрать эти 50 тысяч рублей, нам нужно подняться по эскалатору, но, к сожалению, он идет вниз. То есть вот... Ступеньки они спускаются сами, и если вы становитесь на вторую ступеньку.. то есть, например, начинаете зарабатывать тысячу в день в интернете, и перестаете все делать, вы спускаетесь вниз, потому что эскалатор у нас такой.. это не тот эскалатор, который вас вытащит вверх, он будет идти вниз. И вам все время нужно прикладывать усилия, даже не, то, что, не только для того чтобы двигаться вперед, то есть не место для шага вперед вам нужно, вам нужно прикладывать усилия даже просто чтобы стоять. То есть вам нужно двигаться вперед, чтобы не, не упасть вниз. Вам нужно делать шаг, иначе вы скатитесь. Если вы не сделаете шаг, почему это происходит? Потому что этот эскалатор не единственный. На этом эскалаторе стоит еще куча народу. Я вряд ли смогу дорисовать здесь, поэтому я нарисую параллельный эскалатор, на котором тоже будет идти человек. Вот он. Ну тут просто места мне не хватило. Черт с ним. Вот он, еще один человек. И он уже прыгнул вперед, а вы еще нет. Он уже пошел дальше вас. И он быстрее придет к вашим 50 тысячам рублей. С одной стороны, конечно, места хватит для многих. Но с другой стороны, если этот парень проворнее вас, то он, то он заведет, заберет у вас красивую девочку. Он первым купит у вас Mercedes. Мерседес. Но проблема не в том, чтобы ему наговнить. Потому что ну, вы не сильно поможете себе, если вы сейчас потратите усилия не на шаг вперед, не на прыжок вперед, на следующий уровень заработка, на следующий уровень знаний, на следующий уровень развития. Если вы потратите силу на то, чтобы бросить камень у этого чувака, вы возьмете и киньте в него камень, чтобы он э, встал и, или, или начал падать, потому что экскалатор тоже его везет вниз, то вы и сами, пока бросаете камень, тратите энергию на то, что подкатило, и вас откатит вниз в этот момент. То есть вы тратите, у вас не так много сил, не так много энергии, вы должны или эту энергию потратить на шаг вперед, или вы откатитесь назад. Если вы тратите на то, чтобы слить конкуренты или на то, чтобы написать «панда, ты говно, там зарабатываешь до нас, а мы нет», вы катитесь вперед, вам это не нужно. Вам нужно только двигаться вперед, потому что эскалатор идет вниз. Если вы хотите добиться этого, вам нужно двигаться. Вам нужно развиваться, вам нужно узнавать больше новой информации, вам нужно пробовать разные вещи. Потому что только делая шаг вперед, вы хотя бы остаетесь на месте. А лучше, если вы делаете 2, 3, 4. Я думаю, что у многих была такая ситуация в жизни. Ходишь, допустим, в бассейн э, год, да? То есть уже добился результатов, как-то, ну, какая-то скорость у тебя есть, что-то научился делать, там брасом хорошо плаваешь. Потом 2 месяца пропускаешь, все. Ты был вот здесь. Стал вот тут, сразу, два месяца пропустил, все, откат. И здесь то же самое, даже чтобы стоять на месте, нужно двигаться, а чтобы добиться, нужно двигаться еще быстрее. Всем удачи, ребят, работайте, работайте, ставьте себе цели и добивайтесь их.